Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и международная компания ⁇ Идеальный маркетинг ⁇ Наша компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель нашей компании ⁇ Елена Евсеенко. Наша компания ⁇ это рабочие места.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 в любой с любой точки нашего огромного земного шара в любой стране в сетевом маркетинге есть такая поговорка рот закрыл и раб рабочее место убрано ваше знание у вас в голове вы можете в любом месте в любое время любому встречному просто показать и рассказать о нашей компании показать и рассказать, как работает наш маркетинг, и в итоге получить нового партнера. А для того, чтобы быть партнером нашей компании, конечно, нужно пройти регистрацию. Как вы видите, дорогие мои партнеры, гости, те ребята, которые смотрят вебинар на YouTube-канале, я нахожусь на главной странице нашего сайта. Перед вами бегущая строка перед глазами, которая оповещает всех, кто заходит на наш сайт, о том, что у нас ежедневно проводятся вебинары. А если вы начнете листать сайт, то вы увидите опознавание. Знакомитесь с нашей администрацией. А проверить можно посмотреть наши а, документы о нашей а, легализации. Мы легально зарегистрирована компания. Вы можете проверить, кнопочка есть, наши документы. А дальше вы можете посмотреть нашу дорожную карту. Как развивается наша компания. Ну и конечно можно присоединиться в, в наши в группы, которые у нас есть. И в Телеграме, и в ВК, и в Скайпе и э, э, позвоните и э, пообщаться с нашей администрацией. Э, у нас есть пользовательское соглашение, это оферта. Э, ребята, всем, всем, всем, я, которые э, даже зарегистрированы, которые уже работают, которые э, только хотят зарегистрироваться, которые еще не стали нашими партнерами, я всем советую открыть э, наше пользовательское соглашение и э, э, прочитать от э, корки до корки от начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни к администрации нашей, ни к, к вашему спонсору. Итак, заходим в кабинет. Первое, что... Это вы открываете ссылку пригласителя, регистрируетесь, подтверждаете через свою почту регистрацию. Я хочу сделать акцент по поводу почты. Ребята, почту указывайте, пожалуйста, Google. А больше ни на какие больше почты наши письма не приходят. И то с большим трудом. Они идут, я не знаю, через, наверное, не знаю, через какую страну, но очень долго приходят письма. Это не связано с нашей компанией. Это связано только с именно с Google почтой, поэтому я вас очень прошу больше не писать, не прописывать никакие кроме Google почты. Итак. Следующий этап – это, конечно, нужно заполнить профиль. Для чего заполняется профиль? Профиль заполняется для того, чтобы ваши партнеры имели связь с вами как со спонсором. Вы же пришли в компанию развивать свой бизнес, а без приглашений, без партнеров – вы никак его не разобьете. У нас нет пассивного дохода. У нас все программы построены только на приглашениях. У нас деньги не аккумулируются нигде. У нас нет нигде никаких абонентских плат. У нас все деньги распределяются четко по маркетингу. Идут от партнера к партнеру. Итак. Вы э, заполняем профиль, это прописываем в свой Skype, Telegram, э, в страничку ВК, номер телефона, и здесь же в этом разделе я обращаю ваше внимание. Э, прописать обязательно нужно ваши платежные системы, куда вы будете э, выводить свои заработанные деньги. Э, у нас подключены такие платежные системы, как Perfect Money, Pair кошелек, Сбербанк. Вы можете с любой э, карты Российской Федерации вы можете Можете пополнить и точно так сделать вывод. Но для того, чтобы это все делать, нужно прописать правильно свои, свои платежные системы. И также подключена касса фрейд. Следующий это установить аватар. И здесь же в разделе, если вам не понравился ваш пароль, вы всегда его можете поменять. И следующий этап. Это, конечно, уроки по кабинету. Нет ни в одном, наверное, так, компании или проекте, чтобы были настолько все грамотно оформлено и настолько грамотные ролики, как правильно заполнить профиль как правильно сделать вывод, перевод э, и э, вывод денежных средств, пополнение. А что такое у нас поисковик, как работать именно с э, поисковиком и э, правильно управлять э, нашими бронями. Брони у нас выставляются, у нас есть на площадках двойные брони. И обязательно изучите этот ролик, как правильно выставлять брони, так как у нас бизнес полностью весь управляемый. Ну и в разделе «Финансы» у нас отображается, сколько вы пополняли, на какую сумму пополняли, отображается, сколько вы заработали, сколько вывели и сколько у вас сейчас находится на денег в вашем кабинете. Итак, следующее разделы это партнеры там находится ваша реферальная ссылка и будут отображаться или отображаются те которые уже работают партнеры до третьего уровня в глубину и так какие площадки у нас есть у нас на каждой площадке есть а, вот так вот такая вот кнопочка. Кнопочка это начало структуры. Что она обозначает? Вы не сможете для того, чтобы перейти, ребята, прошу прощения, для того, чтобы перейти на другую какую-то площадку или, на, например, по уроке кабинет вам нужно обязательно нажать вот это в начало структуры. Эта кнопка дает переход на следующие площадки. А кнопочка «Маркетинг». Вы всегда можете посмотреть, открыть слайд и посмотреть. А на каждой площадке у нас есть слайд. По маркетингу вы всегда можете посмотреть. Точно так же маркетинг есть у Лены на YouTube-канале. Вы всегда можете добавиться туда, подписаться на ее канал или на мой канал. И у нас с ней есть ролики по всем площадкам по маркетингу. Итак, я, наверное, перехожу на слайды. И начнем мы сегодняшнюю презентацию именно с, со слайдов. Да? Наши огромные преимущества перед другими партнер... компаниями, проектами. Это о том, что наша компания официально зарегистрирована. И нет у нас ни на одной площадке абонентской платы. Вход у нас открыт в любую площадку, в любой стол. Нет у нас ни на одной площадке привязки к первому столу. Вы старт своего бизнеса можете делать с любого стола. Какой стол вы предпочтете это уже выбираете вы сами но хочу вам обратить ваше внимание чем ближе к столу выплат к столу зарплатным тем более вы сокращаете намного количество приглашенных партнеров и на в некоторых площадках у нас работает трехуровневая партнерская программа, которая увеличивает ваши доходы. А Работаем мы с такими платежными системами, как Сбербанк, Пайер-кошелек, Перфект Мани, подключена Каста И, конечно, есть у нас внутренний перевод, который облегчает очень сильно облегчает работу всех команд у нас в компании. Ну и как я уже говорила, что у нас есть дорожная карта, с которой вы всегда можете познакомиться, как развивается наша компания. Итак, первый... У нас 1 июня стартовала такая площадка, она имеет всего лишь один рабочий стол. На слайде здесь два независимых стола, они отличаются единственно тем, что входом и доходом. Но рабочий стол один, вы все время будете крутиться на одном столе, или на этом, или на этом, и постоянно получать доходы. Это маркетинг, ребята, линейно шахматный маркетинг. Здесь две выплаты вам, одна идет а, реинвест. Что такое реинвест, некоторые не понимают. Это открывается вот этот ваш а, следующий стол, куда вы будете приглашать партнеров. У вас первый партнер пришел, вы получили а, 750 рублей на баланс для вывода. А вот со второго партнера а у вас идет реинвест за, броню, за спонсором. Что такое за спонсор? Ваш реинвест летит и становится к спонсору вверх. К вашему спонсору. А ваш от ваших партнеров будет точно так к вам лететь и становиться. Если у вас это место, например, ну, допустим, третий партнер у вас пришел, вы опять получили 750 рублей. Итак, вы всего сделали один круг, вы заработали полторы тысячи. Но ваш партнер приглашает ваш партнер, например, пригласил первого партнера, Второго партнера пригласил. Его реинвест летит и становится к вам. Если у вас свободно это место, он прилетает и становится, и вы получаете 750. Если у вас а, первое место занято, а следующие два свободны, то его реинвест прилетит и станет на это место. Если уже у вас это место занято, то его реинвест прилетит и станет на это место. И вы опять получите 750 рублей. Здесь вы будете получать от всех своей структуры. Чем больше вы будете приглашать на эту площадку, тем больше будут расти ваши доходы. Точно так это э, э, этот же стол, эта площадка, только вход 7,5 тысячи. А первый партнер приходит вам 7,5 на баланс для вывода. Второй реинвест этого стола а, за спонсором. Третий партнер это опять 7,5. Итак, три партнера у вас 15 тысяч на балансе. Ну как, клево-клево, круто-круто, да, и вот теперь, что будет происходить, если, например, у вас будет всего лишь один партнер. Он пришел к вам, он и больше вы, например, не можете пригласить да? на 15 тысяч, а вот один пришел, и он начал работать. Он приглашает первого партнера, он, он получил 7500, второго партнера приглашает, его реинвест летит и становится к вам сюда. Он закрыл уже ваше реинвестное место. А ваш реинвест полетел к вашему спонсору. А вот пригласил он третьего, он получил 750 рублей. Он приглашает четвертого партнера, он получил 750. Он приглашает пятого партнера. Его реинвест идет и становится на это место. Так как уже у вас этот это место занято. И вы опять получаете 7500. У вас работает всего лишь один партнер, а вы уже заработали 15 тысяч. Вы пригласили одного партнера. Вот так работает этот маркетинг. Что непонятно, звоните в личку, я вам еще раз расскажу, ну, на пальцах, наверное, покажу. Кто, не, не, некоторые говорят, я не допонял. У меня была встреча с одним партнером, делала я презентацию в одной команде. Ребята, он меня довел вот с этим столом до, чуть ли не до прединфарктного состояния. Я не могу. Я куда пойду? Да никуда вы не пойдете. Здесь один стол, здесь нет никаких переходов. Вы все время будете крутиться только на этом столе. А еще убил меня его вопрос. А обгон здесь может быть? Какой может быть здесь обгон? Ребята, здесь всего лишь один стол. Обгоны мож, могут быть только там, где есть столы. Там, где есть 4-5 столов, 3 стола даже. Может быть обгон. Но он не страшен. У нас на обгон работает реферальная программа. Если даже на ваш... Пар партнер обогнал вас, то реферальное вознаграждение вы будете получать а, от него. Пусть бежит вперед, а вы работайте потихоньку. Итак, моя любимая площадка, это наша основная площадка. Мы с ней стартовали 23 сентября 2021 года. Вход на эту площадку составляет 1500. Как я уже говорила, старт своего бизнеса можно делать с любого стола. Чем ближе вы покупаете стол, например, за 12 тысяч четвертый, тем вам сколько нужно. Давайте разберемся партнеров. Здесь первый, второй, третий, да? Три партнера, сколько? Девять. У вас открылся уже э, выплатный стол. Следующие девять. Вы получаете 35 на баланс и уходите за 15 тысяч а, на в, в, идеал м Макси. Вот. Чем ближе вы к столу выплат, покупаете свой стол, делаете старт своего бизнеса, тем э, вы сокращаете количество приглашенных партнеров. Итак, э, Начнем с первого стола. Как вы видите, у нас здесь выставляются брони двойные. Здесь даже на слайдах у нас показано, как правильно выставить брони. Приходит к вам первый партнер. Эти полторы тысячи идет в накопление. А вот со второго партнера... Вы возвращаете свои полторы тысячи, которые вы а, взяли с, с семейного бюджета, чтобы начать свой бизнес. Вы их вернули. А третий партнер вам дает переход за три куда? Во второй стол, конечно, за три тысячи. Итак. Полторы и полторы, три тысячи. Вы видите, что все деньги распределяются четко. Никуда, нет никакой ни одной копейки отчисления э, на развитие компании, админу там и все и там и тому подобное. Нет никаких абонентских плат у нас. Итак, первый партнер закрывает свой первый стол и приходит к вам сюда на это место. Это деньги идут 3000 в накопление. А вот когда второй партнер становится на это место, у вас начинает работать ваша реферальная программа. И вы получаете 1000 рублей. Получает э, спонсор и вышестоящий спонсор по 1000 рублей. А как только сработало, Третья, вернее, вторая линия под второго партнера встали, а три партнера, вы получаете три Как только сработала третья линия под этих трех, встали 9 человек, да? У нас один, три, девять. Встали девять человек, вы получили сразу же сколько? Девять тысяч. Итого вы только с одного стола заработали тринадцать тысяч. Отлично, очень хорошо. Итак, третий переход, партнер вам дает переход за 6 тысяч в третий стол. Здесь то же самое. Первый, это идет в накопление. Второй партнер, у вас клоун летит во второй стол. Вы можете выставить под любого своего партнера. И по, тем самым помочь ему перейти к вам на третий стол встать. Здесь сразу срабатывает реферальная программа. Тысячу вы получаете, по тысяч получают спонсоры. И как только под вашего второго партнера стали три партнера, вы сразу получаете три тысячи. Как только под этих трех партнеров стали по три человека, это 9 партнеров, вы получаете девять тысяч. Итого вы точно так же заработали 13 тысяч только на, с одного стола. А вот третий партнер, он дает вам переход за 12 тысяч четвертый стол. Итак. Первый партнер закрывает свой, это может быть, как я уже говорила, и первый, это может быть и второй, это может быть и третий. Здесь могут быть обгоны, но это не страшно, ребята, вы все равно будете от этих партнеров получать реферальные вознаграждения, здесь есть реферальная привязка. Эти деньги 12 тысяч идет накопление. Второй партнер, как только становится, сразу же вы получаете 7 тысяч на баланс для вывода. По две с половиной получает ваши спонсоры. А как только стали под этого партнера три партнера, вы сразу получаете 77 500 на баланс для вывода. Как только под этих трех, у каждого по три человека, это 9 партнеров, вы получаете 22 500 рублей. Итого вы только на, с этого стола заработали 37 тысяч. Третий партнер дал вам переход за 24 тысячи в пятый стол. Первый идет в накопление, второй срабатывает. Клон летит в третий стол, вы выставляете брони. Они у вас постоянно должны следить за своими бронями. Выставляете двойные брони. Это очень удобно. Вы Выставили бронь, и ваш клон закрыл какое-то место. То ли ваше место, то ли вашему партнеру помогли. Итак, 10 тысяч сразу на баланс для вывода. По 3 тысячи получают ваши спонсоры. И как только сработала ваша вторая линия, вы получаете 9000. Как только сработала третья линия, вы получаете 27. Это не говорит о том, что вот э, некоторые недопонимают. Ребята, что значит «сработало»? Это не сразу, вот, например, пришел партнер, например, первый второй, со второй линии, и вам сразу упало 9000. Нет, это вы с каждого партнера, который будет во второй линии, приходите становиться на это, под этого партнера, и вы будете все время получать. Вы 9 раз получите по 1000 рублей. Точно так вы получите 3 раза по, по 1000 рублей. Девять раз вот, э, получите по 3000 Это уже 27 тысяч. Итого 46 тысяч вы заработали только с этого стола. Ну и плюс здесь идет 2 накопления. Третий партнер вам дает переход. Это 24,24. 24, это 48. И приплюсовываются при, при, эти 20. Итого шестой стол у нас стол полностью выплатной. Э, он у нас за 50 тысяч. Итак, первый партнер приходит, 35 идет на баланс для вывода. А за 15 у нас активируется а, площадка а, Идеал М Макси. Как только сработала второй партнер становится сюда, на это место, вы получаете 50. Третий партнер... Вы, третий партнер... Боже мой... Третий партнер э, стал, вы получили 50. Итого вы заработали всего лишь за один круг 224 тысячи. Это расчет на слайде сделан всего лишь, если у вас будет три партнера, три личника. И каждый ваш партнер пригласит по три личника. И вы все вместе заработаете 244 тысячи. Очень хорошо. Да прекрасно, ребята, прекрасно. Маркетинг просто сказка. Сказка, сказка, сказка. Итак, наш идеал М. Максим. Вы или же перешли сменить смене сюда за 15 тысяч, или же купили а, за свои деньги э, и активировали этот э, первый стол. Для того, чтобы получить, более заработать а, почти 2, 2, 6, 2 миллиона 600 тысяч, можно потратить, конечно, и свои 15 тысяч. И как только приходит ваш первый партнер, которого вы приглашаете, о, эти деньги идут. На 15 тысяч идет накопление. А второй партнер у вас идет сразу 5 тысяч на баланс для вывода. А за 10 у вас активируется фабрика клонов. Если вы будете, а, а, фабрика клонов в Максе, если вы будете все время работать постоянно на этой площадке, то с каждого этого второго места ваш клон будет лететь туда. И тоже закрывать там на фабрике клонов и у вас откроется еще один дополнительный доход а третий партнер вам дает переход за 30 тысяч во второй стол здесь то же самое ребята первый второй а вот здесь сразу начинается сработала реферальная программа 10 вам 10 по нашим двум спонсорам вторая линия сработала вам 30. Третья линия сработала 90. Итак, вы заработали только со второго стола 130 тысяч. Третий партнер дает переход за 60 тысяч в третий стол. Первый партнер в накоплении, второй идет сразу же, клон летит во второй стол по вашей броне. 10 тысяч на баланс для вывода, по 10 получают ваши спонсоры, срабатывает ваша Вторая линия вы 30 получаете, третья сработала 90. Итого 130 то, то тысяч вы заработали только на этом столе. И посчитайте, 130 и 130, 260, 260 тысяч, 265 тысяч. Только с трех столов. Просто великолепно. Третий дает переход, четвертый стол за 120 тысяч. Первый партнер приходит, это идет в накопление. Второй партнер, он вам будет постоянно приходить на этом месте и приносить 70 вам на баланс для вывода. По 25 вы получают наши спонсоры. Вторая линия сработала вам 75, третья сработала 225 на баланс для вывода. Итак, только с четвертого стола 370 тысяч. Великолепно. Третий партнер вам дает переход за 240 тысяч в пятый стол. Первый в накопление. Второй идет у вас. Клон летит в третий стол по вашей броне. И получаете 100 тысяч на баланс для вывода. Вы по 30 тысяч получаете спонсоры. Сработала вторая линия. Вы получаете 90. Сработала третья. Вы получаете 270. Итого поллимона. Четыреста шестьдесят тысяч только одних реферальных, ребята, но это же просто вот, мечта. Вот честное слово, вот мечта, но настолько мечта такая, что я не знаю, ну нет, нигде в интернете. Вот я когда начинаю рассказывать кому-то в интернете, показывать, а все смотрят на меня и сначала говорят, только: да не может быть, чтобы полмиллиона были только одни реферальные. Я когда открываю слайд и показываю, они а действительно маркетинг такой, что действительно реферальные полмиллиона, да такого не было никогда в интернете. Это только у нас. Это только у нас, ребята. Итак, третий партнер дает переход куда? Да куда? Да в наш стол, наш зарплатный. На, за 500 тысяч. Итак, что у нас получается? Первый партнер приходит, 500 на баланс. Второй партнер, 500 тысяч опять на баланс. Третий партнер, 500 тысяч на баланс. Итого, за один круг вы всего лишь сделали... Это ваше одно бизнес-место. Не считая ваши клоны, которые будут закрываться. Вы сделали 2 миллиона 590 тысяч. Как? Круто? Очень круто, ребята. Очень, очень, очень круто. Очень круто. Итак, следующий. следующее это наша социальная площадочка. У меня все время спра спрашивают сколько нужно людей на эту площадку ребята ну, ну как вот можно сказать ну давайте я вам посчитаю сколько нужно людей на эту площадку это удвоитель у вот что дает удвоитель он дает вам просто переход сюда на второй стол его можно вообще не, не брать не брать вообще во внимание а именно начинать старт с тысячи рублей и работать на этих двух площадках но если вы школь начали, то а с 500 рублей, то он просто дает вам переход в это за 1000 рублей. Все. Два партнера у вас открылся этот стол. Следующие два партнера. Это э, э, сюда партнер становится ваш. Следующие два. Это уже сколько? Шесть. Вы получаете 1000 рублей. Следующее, 8, да? Третий. Вам дает 8 человек, 8 партнеров, дают переход во второй стол. Итак, теперь считайте. 8 у вас улетело. И за 500 рублей открылся удвоитель. И э, переход э, за 1500 именно сюда, на нашу а, площадочку, Идеал М-мини. Она сделала, это сделана социальная площадка, помощь нашей вот этой вот основной площадке. Дальше. Следующие дают вам 2000 на баланс для вывода. Следующие 2000 на баланс для вывода. Ага. Итак, вы прошли круг. Посчитали? Сколько? Она просто так кажется, что она такая маленькая. Ну, везде нужно приглашать, ребята везде. И так вы всего лишь за один круг сделали. Сколько заработали? 5000 Ну, можно с 500 рублей заработать 5. Отлично. Следующее. Это наши фабрики клонов. Фабрика клонов. Некоторые не понимают, что такое клон. Клон это не живой человек, ребята. И прельщаться о том, что вот мы клонами закроем, мы клонами закроем. Но не забывайте, что каждый клон, который вот отсюда выходит, вот он, первый стол, у вас открывается вот этот стол. И вам его все равно нужно будет заполнять не клонами. Ну ладно, клон прилетит и станет вот сюда. Вы всего лишь за этот клон получите один раз выплатный, А это все время вы будете закрываться этими клонами. Клон я, например, не очень люблю клонов, вот честно говорю, я честно признаюсь, я не люблю клонов. А лучше я поставлю живого человека, который, пусть он будет сидеть неделю-две, а потом посмотрит, что, и вдруг как начнет приглашать, да он пригласит мне а, человек 10-15. А, а, а если я поставлю сюда клона неживого человека, а, да, он и будет стоять, ну ладно, я получу а, деньги за этого клона, а дальше что? Поэтому лучше, конечно, приглашать. Итак, фабрика клонов, вход 1000 рублей, первый партнер приходит, а вот второй партнер, когда приходит сюда, ваш реинвест можно выставить сюда, в это плечо. И вы займете одно плечо своим, своим клоном. Третий партнер. 1000 идет в накопление, четвертый партнер дает вам 1000 рублей на баланс для вывода, пятый идет в накопление. Итак, 2000 переход во второй стол, а здесь уже плечи идут к вышестоящему спонсору. Здесь первый, второй в накопление, с третьего вы получили 2000, а с четвертого идет накопление за 6000. Итак, плечи идут к вышестоящему спонсору. А здесь первый идет, клон летит вам в ваш первый стол, вы пять тысяч получаете. Второй партнер ты за тысячу рублей опять у вас стол открывается, первый ваш клон открывает вам. Когда вы их только будете закрывать, не знаю, но пять тысяч вы получаете. Третий партнер вам дает 1000 рублей у вас опять открывается новый стол ваш клон открывается он стал но он открыл вам новое место бизнес место вы получили 5000 четвертый это опять ваш клон открывает вам новое бизнес место и 5000 у вас идет на баланс для вывода вы заработали тысячи всего лишь за один круг на этой площадке вы сами управляете своими клонами своими своими же бронями все управляете сами итак следующее здесь все идет по тому же графику если а, вы а, команда обогнала вашего спонсора а ваш спонсор например стоит только на втором столе а команда, а команда выходит уже на третий то бронями будет управлять вышестоящий спонсор, пока ваш спонсор не придет на третий стол. Итак, первый партнер приходит, вход 10 тысяч, а первый партнер приходит, когда только поставить второго партнера, реинвест выставляем сюда в этот, можно так сделать. Третий партнер вам дает в накоплении 10 тысяч, с четвертого партнера 10 тысяч на вывод, а с пятый партнер дает переход за 20 тысяч во второй стол. А здесь плечи идут вышестоящему спонсору. Первый партнер, второй партнер и третий партнер, и четвертый партнер вам дают переходы за 60 тысяч в этот стол а, выплат. А вот с третьего партнера вы получаете 20 тысяч на баланс для вывода плечи идут вышестоящему спонсору, а низ полностью это ваша зарплата. Второй и третий и четвертый вы получаете по 50 тысяч на баланс для вывода. И плюс у вас открываются дополнительные бизнес-места, ваши клоны летят в первый стол, которые по вашим броням вы выставляете брони, и ваши клоны закрывают эти места на первом столе. Итак, вы заработали, всего лишь одно бизнес-место заработало, 230 тысяч. Хорошая площадка, денежная площадка. Ну и вот такой вот, наверное, что я еще хотела сказать, ребята. Вам деньги нужны. Если деньги нужны, то присоединяйтесь в нашу компанию. Всегда рады новым партнерам. Желаю всем Приятного вечера, активных партнеров и, конечно, больших чеков. Всем пока-пока. С вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг».